Ну, так же, как много голов, наверное, так же и много ошибок, наверное. Без ошибок оно практически не бывает. Но много ошибок, связанных именно с 11-метровыми ударами, назначением, не назначением 11-метровых. Если вы отбираете арбитров, отправлять показательно, делать кого-то крайне в каких-то ошибках, ну, это тоже не очень солидно. То есть каждый должен был дойти свой путь. Потому что там и ошибка ассистента может, и так далее. Мы знаем опыт Розетти, когда его отправили чемпионата чемпионата мира, он после этого просто закончил. Хотя он как арбитр не ошибся, а ошибся его ассистент. Мне понравился, да? допустим, Узбек судит, да? ну скажем так, наш, да? Турок мне понравился очень, мне понравился, по-моему, аргентинский арбитр. То есть, везде есть. Если вы отбираете этих, то вы несете за них ответственность. Отправить человека и сделать крайним – это же не снять себе себя ответственность, это расписаться в своей безответственности, я считаю. Поэтому ошибки, они дополняют игру. Просто всегда как-то ошибаются в пользу все равно лучших команд. Тенденция, она не меняется. То есть, честно, но ну, чуть-чуть в пользу лучших. А отправить Колумбийца, чтобы его опять как футболиста где-то расстреляли, тоже не надо. Поэтому, каждому человеку нужно все равно дать шанс. Бузака для этого и закончил судейскую карьеру, чтобы возглавить комитет, если я не ошибаюсь, возглавить комитет ФИФА по судейству. Поэтому он сам был достаточно высокого уровня, ну, уровня арбитра и профессионал высочайшего класса. И поэтому это его сегодня работа, его ответственность. Хотя, допустим, комитеты возглавляют члены исполкового, но это номинально. А непосредственно работу, вот как Алина в Европе ведет, то также ведет в мире Бузак. Викископ, спортивные видео.